Доброго времени суток, дамы и господа! На пути нашего одевания, неважно, маленький item level, средний item level, большой там level, встречается много разных интересных моментов. Одеваться можно как угодно. Миф плюсы, рейды, но к этому добавились еще и замечательнейшие крафты. От каждой профессии что-то свое, что-то свое интересное. Например, от инженерного дела мы можем взять интересные запястья, вставить туда гаджет на БР и, будучи воином, каким-нибудь магом, просто брать и берить людей. Это выглядит круто и эффектно. Будучи каким-нибудь кузнецом, мы можем делать оружие, двуручки 418-го итом-левела, ну или без участия на 392-го левела Также в различные вещицы можно добавлять украшения. Некоторые вещицы уже делаются сразу с украшением, например, нестабильный пояс ледяного огня, или, например, аркан стихии, популярное ожерелье, которое юзает почти все абсолютно. Конечно, сложно во всем этом разобраться в тот момент, когда вы только недавно влились в игру. Или же, например, вы только сделали твинка и хотите быстро как-то разобраться в том, что вообще вам нужно крафтить, какие украшения для вас являются хорошими. Потому что просто так профукивать искры в ненужные крафты, я думаю, никому абсолютно не хочется. Продемонстрирую вам замечательное руководство на всем знакомом сайте с хорошей подборкой крафтовых вещей и украшений. Переносимся на вовхед. Best embellishments and crafted gear for all classes. Dragonflight patch 10.0.5 Лучшие украшения и крафтовый гир для всех классов. Написано то, что мы получили 5 искорок, также у на нас повешивался баф, который позволяет нам отыскивать искры абсолютно отовсюду. Так оно и есть. Мы убиваем рарников, мы убиваем рейдовых боссов, мы лутаем всякие сумочки, почвы, которые имеются от драконьей экспедиции. И да, у нас имеется некий шанс полутать искорку. Я вот, например, искру себе полутал, шестую получается, и таким образом сделал себе одну ручку на Фроста. Потому что Фрост нужен на освоении мифической Рошагетт. Это хороший был мув, это хорошее было вложение Действительно полезное Ниже у нас расписаны абсолютно все По таблицам Спеки, классы Лучшие украшения Embellishments И best crafted gear Касательно embellishments Слово такое классное, мне оно прям нравится Надеюсь я его правильно читаю Украшения, касательно украшения у нас получается так Что у многих будет аркан стихий прям реально у многих если же какое-то название предмета вам непонятно, ну, пытайтесь понять по иконке, но все же, если оно прям вообще непонятно, что это такое, то мы открываем предмет в новой ссылке, мы жмем на глобус, жмем русский, и у нас появляется русским текстом, что это вообще за предмет. Таким образом становится чуточку понятнее, касательно перевода, все высказал. И таким образом мы просто листаем, смотрим, то есть какие украшения являются лучшими. Например, если рассмотреть Анхоли ДК, то лучшие украшения — это Аркан Стихий, а также это Нестабильный Пояс Ледного Огня. Если мы хотим себе что-то крафтить вообще в принципе, то типа аналогично. Но вдобавок к этому мы крафтим еще те слоты, которые, например, у нас слабого item-левела. В основном это правильно. Менять слабые слоты на более сильные — это полезное вложение. Ниже все классы, все спеки, где-то просто будет указан синий предмет. Имеется в виду то, что вы можете накинуть его на абсолютно почти любой предмет. Это подкладка из синего шелка, это клык, который вешается на оружие, ну а это просто мешочек алхимических приправ, который усиливает время действия еды. И она не сбрасывается при смерти. Мешочек кидается на любую вещицу абсолютно, и украшением при этом он не является. Слот украшения не занимает. Украшений можно носить всего лишь два. Видео отдельное, кстати, мешочка будет в описании. Предмет дорогой, я там рассказывал, как его фармить, для чего он нужен и его вообще специфику. Также где-то помечены, например, инженерные предметы. То есть смотрим это все, конечно, что же изучаем. И таким образом листаем, все чекаем и все просматриваем вообще. Что нам нужно, что мы хотим крафтить, что мы не хотим. Если же, например, есть какие-то представители пробудителей, эволкеров, и тут, например, что-то неправильно, дайте знать об этом в комментариях. И, думаю, люди, прочитав ваш комментарий, задумываются об этом. Вдруг на входе ошибка. Мало ли мало ли. А так, то есть абсолютно все классы, все спеки, все прописано. Изучайте. Ссылку, конечно же, оставлю в описании. Хороших вам крафтов! Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!